Привет! Благодарю, что нажали плей на связи. С вами Надежда Шадрухина, и в этом видео мы поговорим на тему современных методов привлечения партнеров в свой, а вернее в ваш бизнес. И сегодня я хочу рассказать конкретно, как найти вообще свою целевую аудиторию. Кому интересно будет именно именно, именно, именно ваше предложение. Так что досмотрите обязательно это видео до конца. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео и нажимать колокольчик. Ну и также лайк, лайк, лайк, лайк. В следующем видео я рассказывала, как правильно настроить свой аккаунт в социальных сетях. Надеюсь, что вы его посмотрели и выполнили все, используя да, все мои рекомендации. Чтобы профиль да, был интересен людям, и если вы пропустили да, это видео, обязательно, обязательно его посмотрите, перейдя по ссылочке вот здесь. А потом возвращайтесь обратно. Друзья, какой важный момент вообще при настройке любых социальных сетей? Вы должны понимать, кто вообще ваша целевая аудитория. Это как раз-таки, да, фундамент. А, то есть конкретно тот человек, который зайдет на вашу страницу или будет смотреть там ваши видео, ваши stories. И ему это будет действительно интересно. Ему будет ваша информация откликаться. Я приведу вам конкретный пример. Недавно ко мне на консультацию да, пришла девушка, которая занимается сетевым бизнесом, и она мне говорит. Надя, мой продукт нужен всем. И сетевой бизнес нужен абсолютно всем. И предпринимателям, и мамочкам, и тем, кто работает по найму. Тем более сейчас, да, в такой период, сетевой бизнес нужен абсолютно всем. И другим сетевым предпринимателям, у которых да не получается там в своей компании. Ну, он же всем подходит, да, мой бизнес, он всем подходит. А ключевой момент, М MLM бизнес подходит всем, но не всем он нужен. Понимаете по разницу, да, в, в понятиях? Не каждый человек видит возможность э заработка именно в MLM бизнесе. До кого-то это доходит э через время и по разным, конечно же, причинам. Кто-то хочет работать по найму, да, кто-то кто вообще не хочет работать, а хочет сидеть, да, и, и что-то мы приносили все на блюдечке. Кого-то так все устраивает, так у него, да, у него нет никаких проблем, понимаете? И когда мы начинаем к этому человеку, да, приставать со своим предложением про сетевой бизнес, и что же у него возникает? Конечно же, негатив. И он жалуется на вас, на... то есть, да, если мы про соцсети говорим, жалуется, что это спам, так далее, блокирует вашу страничку. И то есть, если вы будете даже добавлять таких людей в друзья, ну, и ничего не будете слать, у него тоже будет вопрос. А, собственно, чего этот человек, да, хочет от меня? Для чего он добавляется ко мне в друзья? Вот И тут да, самый главный, ключевой момент, что наша задача искать людей, не всех, MLM бизнес он нужен не всем, нам нужно искать конкретных людей, которые интересуются вообще как минимум возможностью заработка и как минимум да, возможность на построение собственного бизнеса. И как максимум людей, которые ищут сетевой бизнес. И вы знаете, для меня было вообще большим открытием, что я недавно смотрела статистику Яндекс WordStart и смотрела количество людей, которые вообще ищут информацию, как зарабатывать да, в интернете, вообще именно про сетевой бизнес. Так вот, по сравнению с предыдущим годом количество запросов увеличилась в два, а то и в три раза. То есть сегодня MLM бизнес набирает популярность, и люди, да, уже не хотят работать там в Газпромах или в каких-то там банках. Сегодня люди стремятся как раз-таки, да, к свободному бизнесу, который, да, можно вести и, и не выходя там из дома, находиться в любой точке мира находясь, да, в путешествиях, главное, чтобы был интернет, да, и устройство, с которого можно будет выйти в интернет. Люди вообще не хотят быть привязаны к месту, и, друзья, ключевой момент номер два, это то, что предложение для мамочки в декрете и предложение для предпринимателя, для традиционного да, предпринимателя, который хочет, да, то есть расширить там свои возможности и предложения для человека, который уже в сетевом, в сетевом бизнесе и у него да что-то не получается, они будут абсолютно, абсолютно разные. То есть тут нужно искать точки соприкосновения и уже делать предложение. если вы будете э, там рассказывать предпринимателю, который зарабатывает уже да, там, миллион рублей в месяц, и который, ну, просто, да, вот сейчас э, пытается найти какие-то еще дополнительные э, э, да, способы заработка, и вы ему будете рассказывать <coughs> на языке там мамочки в декрете, то он вас там не услышит, да, понимаете? И вот то же самое, да, если вы будете рассказывать человеку, который уже, да, который, да, вообще еще пока ничего не знает про э, сетевой, допустим, это мама в декрете, которая там хочет зарабатывать, но она ни разу не слышала, что такое, да, там, сетевой бизнес, и, возможно, ну, она задумывается, да, о построение своего бизнеса, но она еще не знает, что это такое и как это работает, и вы будете да, там рассказывать ей сразу же про маркетинг план, то какие там выплаты и вообще какие там у вас бонусы в компании, то она просто да, не поймет, она просто не поймет и скажет это там пирамида, лохотрон и вообще, то есть ваша задача найти конкретно ту аудиторию, с которой вы хотите работать, и говорить с этой аудиторией на их языке. И да, вот в этом как раз-таки случае ваше предложение будет им интересно, если вы будете разговаривать со своей аудиторией на их языке. И вообще, как же определить, собственно, с аудиторией, спросите вы, на что обратить внимание, чтобы я бы посоветовала вам, если вы уже сетевой предприниматель, и у вас есть, да, какой-то опыт, и у вас есть какие-то результаты, и, да, там вы используете современные методы, ну, например, да, как, как я, как, как я, да, использую современные методы. Вы можете выбрать себе аудиторию сетевых предпринимателей, которые как раз-таки, да, сейчас находятся а, в поиске, и они не понимают а, вообще, что а, что делают, то есть они понимают, что методы, которые работали раньше, сейчас они уже не работают. Вот именно, да, вы можете как раз-таки, да, выходить на эту аудиторию, если, естественно, у вас есть эти методы, о которых мечтает ваша целевая аудитория. То есть, если вы являетесь здесь неким экспертом, да, у вас есть система. Если вы, естественно, новичок в сетевом, да, в MLM бизнесе, то, конечно, я бы не не рекомендую, дойти да, вам сразу же на эту аудиторию сетевиков. Выберите, например, там, маму в декретном отпуске, если вы мама, да или же это может быть там женщина которая там либо мужчина которые хотят там оставить там, свою да работу в найме которые да мечтают о том чтобы уволиться и заняться собственным бизнесом вот и как раз таки да эти люди люди да люди могут рассматривать ваше предложение возможно могут искать и сетевой бизнес и в этом да большая разница то есть мама в декрете которая еще не определилась да про сетевой бизнес ей нужно да рассказывать про то как найти там клиентов ей нужно рассказывать как саму идею сетевого бизнеса. А то же самое, да, если это да предприниматель традиционный, который ищет да там дополнительный доход, то ему тоже нужно продать сначала идею идею сетевого бизнеса, а не сразу же рассказывать маркетинг план. Вот. Если, естественно, это сетевик, но смотря какой сетевик тоже, в основном да сетевики сейчас ищут систему работы, которая да у них нет в бизнесе. И я рекомендую вам сейчас на данный момент определиться, с какой целевой аудиторией вы хотите работать. Вот И конкретно надо да, писать по болям в социальных сетях, писать по болям этой своей целевой аудитории. То есть вы даете информацию именно для своей целевой аудитории, чтобы как раз-таки людям было это понятно, интересно. И для того, чтобы понять... Это вам нужно как раз-таки да, изучить ту аудиторию, на которую вы собираетесь идти. Какие есть проблемы, какие у них есть э, хотелки, да, э, какие есть мечты, чем конкретно вы можете да, лю этим людям помочь. И вот это вот да, как раз-таки ключевой момент. И э, следующий, да, э, номер три, мы очень часто не понимаем когда конкретному человеку предлагаем, но мы не показываем да, ему выгоду. Друзья, то есть вам надо четко понимать, вы выбираете какую-то аудиторию, чем конкретно вы этому человеку можете да, помочь в данный момент. То есть в данном случае, да, поверьте мне, что при грамотном позиционировании, при грамотном предложение человеку будет ну, человек будет с, большим, с большой вероятностью да, интересно то чем вы занимаетесь друзья если видео вам было полезно ставьте лайки пишите комментарии и задавайте свои вопросы под этим видео либо в социальных сетях и я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы в видео также подписывайтесь на мой инстаграм и у меня еще есть телеграм-канал, где я делюсь также своим опытом и больше всяких фишек даю по продвижению бизнеса в интернете. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и до встречи в новых видео.